Привет, я Аня, и с сегодняшнего дня, ребята, я решила не только снимать постановочные видео, но и делиться своим опытом, своими историями из жизни и рассказывать побольше о себе, потому что вы задаете очень много вопросов, и я поняла, что вы ничего толком обо мне не знаете, и решила я начать почему-то со школы, так что подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а я, наверное, начну с конца. Я закончила школу с серебряной медалью, но это совсем не означает, что я была паинькой. Наоборот. Сегодня вечером здесь со мной некоторые мои питомцы, я надеюсь они не будут слишком сильно трешить, как они это делают на других моих каналах. Итак, я за свою жизнь поменяла несколько школ. И с первой я ушла, потому что моих родителей просто не хватало денег оплачивать мое обучение там, она была слишком дорогая. По поводу моих родителей, да, действительно, они покинули этот мир очень рано. И очень многие спрашивают из вас про них поэтому если вам действительно нужен такой ролик то ставьте лайк этому видео и просто по количеству лайков я пойму скольким людям это важно и не забывайте голосовать в вопросе и пишите в комментариях что еще вы бы обо мне хотели узнать из второй школы я ушла из-за конфликтов с одноклассниками я действительно всегда выделялась и внешне и поведением и людям это просто-напросто не нравилось и не хотели это понимать и принимать поэтому в школах у меня никогда не было друзей я была слишком другая для них а один раз даже из своего протеста я побрилась практически на лысо и вот этот ежик который остался покрасила в белый цвет и одела в уши огромные серьги кольца сейчас вспоминаю самой смешно в конце концов я перешла в свою последнюю школу в которой доучилась до конца но это не означает ребята что с учителями и одноклассниками у меня все Пошло гладко. Я столкнулась, в принципе, с таким же непониманием, как и везде, но и сама вела себя вызывающе. И в этот раз я уже не брилась на лысо, нет, я стала наоборот рэпершей. я носила широченные штаны, я стала экстремалкой, каталась на скейтборде и Все это такие велосипеды тогда были и да и несмотря на то что я была такая вызывающая девочка подросток в огромной рэперской толстовки со скейтом в руке меня постоянно вызывали к директору за какие-нибудь выходки меня уважали учителя потому что я была самой лучшей ученицей в школе я практически училась на отлично у меня четверки были только по химии и по физике и я постоянно ходила на всякие олимпиады по русскому по литературе по английскому языку потому что я очень любила сочинения и читала очень много книг сейчас как мне кажется немногим нравится учеба да но я почему-то вот уверена что среди моих именно подписчиков очень много тех кто реально хочет развиваться и узнавать что-то новое я вот например недавно узнала от своей подруги она студентка именно что сейчас проходит студенческая олимпиада я профессионал для студентов самых разных специальностей и если бы я сейчас была студенткой я бы по-любому в ней поучаствовала вы сейчас наверное спросили зачем да да хотя бы за тем что лучшие участники получат реальные денежные призы 200 тысяч рублей для студентов и выпускников бакалавриата 300 тысяч рублей для студентов и выпускников специалитета и магистратур в наши времена о таких деньгах просто даже мечтать нельзя было сертификат для поступления в магистратуру или аспирантуру престижного вуза а сейчас это не так легко поступить сейчас очень сложно мест реально мало а еще к тому же ваш профиль разместят в национальной базе молодые профессионалы, то есть гораздо больше шансов получить хорошую работу. И, конечно же, участие в этой Олимпиаде абсолютно бесплатное для всех. Поэтому, ребята, я как всегда хочу, чтобы вы стремились к чему-то, добивались своих целей, поэтому ссылку на Олимпиаду Я Профессионал я оставлю в описании к этому видео. Обязательно регистрируйтесь и участвуйте. Самый, наверное, грустный для многих я не пошла на свой школьный выпускной. Во-первых, потому что накануне моя мама не очень в трезвом состоянии устроила там скандал, и мне казалось это позором просто идти на выпускной после такого. Во-вторых, у моих родителей просто-напросто не было денег как-то купить мне красивое нарядное платье, сдать на подарки учителям, и поэтому на выпускной я, к сожалению, не пошла. Хотя сейчас, если честно, если подумать хорошо, я об этом вообще никак не жалею, потому что просто-напросто не вспоминаю. И вообще, мне кажется, к жизни нужно относиться проще. Еще один факт о моей школьной жизни это то, что учителя были не совсем такими, какими я их вижу сейчас в роликах, которые загружают школьники в интернет. И вы часто пишете, что они довольно грубые с вами, но точно так же и мы не были такими. Я, например, очень часто вижу ролики, когда школьники издеваются над учителями, снимают это на телефон, а потом заливают на YouTube. Такой жести у нас не было. Может, конечно, сейчас в каких-то школах этого так и нет и это очень хорошо но вообще у нас не было многого например мобильники они были не у всех далеко у меня например его не было потому что мои родители просто-напросто не могли себе его позволить точнее мне позволить мобильный телефон у них у самих то его не было потому что все деньги они отправляли на алкоголь и у меня поэтому и не было такой одежды которая была у всех и не было таких канцелярских принадлежностей которые были у всех и конечно мне было все-таки не очень приятно что я так сильно выделяюсь от остальных но именно благодаря этому я заработала свои первые деньги и стала вообще рано зарабатывать еще в школе например поучаствовав в крупном литературном конкурсе я выиграла ежегодную стипендию на целый год, и это было просто очень классное ощущение каждый месяц получать свои собственные деньги, заработанные своим трудом, а не от кого-то. Курение, алкоголь и свидание с мальчиками – такие запретные темы для школьниц. Хотя сейчас, мне кажется, для школьниц нет ничего запретного. Я такое просто вижу, что в те времена даже, наверное, самая оторванная наша там какая-нибудь школьница просто не могла себе такого позволить. Я так говорю, как будто я уже очень старая, но это правда. Просто буквально за пару лет изменилось все. В общем, конечно же, со школьными мальчиками никаких отношений не было. Хотя у меня именно в период окончания школы начались серьезные отношения, которые продлились достаточно долго до университета. А вот по поводу алкоголя, один раз я действительно пошла с этими девочками с одноклассницами своими куда-то гулять Они меня позвали зачем-то А может быть тогда мы более-менее уже как-то подружились Что ли, это были последние классы Если честно, я не совсем помню Но, в общем, тогда я попробовала алкоголь И сказать могу одно Не надо... Ребята, не пить, не курить, не употреблять никакие вещества. Это очень плохо, вредно и ненужно. Я, конечно, могу как-нибудь поподробнее об этом с вами поболтать. Форма. Я всегда почему-то попадала в такие школы, где была форма. Конечно, не такая, как у наших там пап, мам, бабушек, дедушек, ни там платья, и там это нельзя, то нельзя. Но у нас было обязательное правило. Черный низ, как сейчас вот я одета, и белый верх. Я, кстати, не зря так оделась, это под видео. Я никогда не соблюдала это правило и постоянно боялась столкнуться в школе где-нибудь с директором и постоянно спорила по этому поводу с учителями все именно это же из-за того же что я пыталась как-то выделяться все время и я никак не хотела носить такую форму только какой-то маленький период времени когда в мою голову пришло что я должна быть правильной и хорошей я носила форму делала все правильно соблюдала все правила но я быстро сорвалась. Каково вообще быть не таким в школе? Я была не такой в учебе, потому что я училась лучше всех, и меня даже в последней школе прозвали прозвищем «Мозг», и, несмотря на то, что меня не уважали списывать, они все таки просили. У меня при этом был широкий кругозор, потому что я очень много в одиночестве дома читала. И я всегда хотела и стремилась общаться с кем-то постарше, а не со своими ровесниками. Но все равно мне тогда казалось трагедией, что никто из одноклассников не хочет со мной общаться и дружить. Многие надо мной подсмеивались, а иногда и в наглую унижали. Но если честно, вот как-то я это пережила. Да, я протестовала, да, с кем-то я спорила, с кем-то я сорилась, кого-то я избегала. Но сейчас я вспоминаю это, и мне кажется, это все было так по-детски. То есть я каким-то волшебным образом, не зря, наверное, я, Мэджик, сочетала в себе две несочетаемые вещи. Это абсолютно сумасшедший какой-то вид, никак не соответствующий моим знаниям, моему образованию, моему глубокому внутреннему миру. Но, в принципе, мне кажется, так же и сейчас немножко. На первый взгляд люди не видят во мне серьезного человека, который смотрит арт-хаусные фильмы, увлекается европейским кинематографом изучает философию, читает какие-то сложные книги. Все видят во мне просто веселую, добрую девочку. Если вы заметили, ребята, у меня тут немножко странное оформление. Все в стиле покемона. Все потому, что на канале Magic Family я сняла видео 50 фактов о покемоне Юмичу, моей собаке. Обязательно сходите и вы посмотрите, будет весело. А теперь про английский язык. В первой школе у меня был уклон на английский язык, и поэтому я очень много схватила именно в первых классах. А в последней школе она была немножко другого уровня, и поэтому то, что они учили в десятом, в одиннадцатом классе, я уже знала в пятом или шестом. И поэтому учительница английского языка решила, что у меня есть какой-то потенциал, и стала на меня давить, то есть давать мне более сложные задания, готовить меня к олимпиаде. И тогда меня все это жутко бесило. Мы жутко с ней ругались, и вообще у меня вызывало это просто какое-то чувство несправедливости. Почему все учат то, что я и так знаю, а мне нужно учить что-то сложнее? Но Сейчас я ей очень благодарна. Когда я выросла, я поняла, что без английского просто никуда. И я очень рада, что сейчас я могу, побывав в другой стране, спокойно разговаривать на английском языке. Это очень круто. И спасибо Валерии не за это, если она меня смотрит. И недавно в свой инстаграм вывесила фотку с распущенными волосами. Очень многие написали, что Аня тебе так идет больше, пожалуйста, сними такое видео. В общем, я подумаю, а вы пока подписывайтесь на мой инстаграм, там много всего того, что нигде нет. Там еще твиттер есть, фейсбук, и, ну короче. По-моему, еще ни разу не было подобного видео на этом канале. В общем, я надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте лайк, обязательно голосуйте в вопросе, пишите в комментариях, что вам еще интересно. Переходите по ссылочкам в описании и на другие каналы. И увидимся скоро в новых видео. Пока!